Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 2 февраля 2018 года. Канал а, «Народовластие». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев Со мной в студии Станислав. У нас прямой эфир. Вещаем мы из дальнего зарубежья. Пока. Надеюсь, скоро будем вещать из Москвы. Так. Значит, вот. Надо мной надпись а, это мейл для программистов, то есть те люди, которые хотят нам помочь с организацией интернет-государства, криптовалюты, рифкоин с телевидением, интернет-телевидение 24 и площадки. 360 градусов. Вот Просим всех откликнуться. Также просим откликнуться тех, кто может резать эфир и переводчиков. Потому что нужны переводчики русский, английский, французский, немецкий и так далее. С русского на русский пока, слава богу, не надо переводить. Вот. И значит хотел сказать тоже По поводу адвокат, значит, Виталий Черкасов приезжал в СИЗО к подзащитному в Питере. Это вот тех подзащитных, которых там схватили. В связи с какой-то террористической организацией сеть. Очень какой-то бред. И вот приезжал к подзащитному, сдал вещи в камеру хранения. Когда вышел, оказалось, что в ноутбуке рылись, в телефоне рылись, в сумке сломан замок. То есть это то, о чем мы предупреждали. Если вы идете в тюрьму на свидание, ни в коем случае не надо брать телефон, не надо брать никакие вещи. Все перервоет. Я уже рассказывал историю, как у нашего товарища родственница пришла на свидание, в результате у нее из телефона стерли все. Ну там уж неаккуратно видно скачивали, и в результате стерли все. С да, спахмелили. Ну такие мастера, представляете? Мальцев желает повсюду насадить прямой на раз... до власти и социализм, чтобы нормальным людям жить было негде. Эх, долбоёб, блядь. Во-первых, Мальцев когда говорил про социализм, у тебя что с башкой-то? Во-вторых, нормальные люди живут в Норвегии и в Швеции. Вот в Норвегии и в Швеции социализм, идиот. Но я не хочу такого социализма, потому что это уже пройденный этап. Я хочу более высокого уровня, именно народовластия. Представляешь, какие дебилы? -то? А ты хочешь путинщины, ну, получай... 30 сребреников получить, а то он же Ольгинский. Это, не, я думаю, что он вполне... Не, ну так вполне... рассуждать уже никто не может, ни один здравомыслящий человек. Это видишь, это бред, ему галочку поставить за этот Комментарий. Ну, если... может быть, хорошо. А вот тут хороший комментарий. Это хорошо, если так, понимаешь. Ну а так, но а ну, вот, вот... ты же видишь, это бред силы кобылы. Вот мне понравился Ричард Пахос. Путин просроченный пишет. Ну да. Это точно, пора, пора его менять. Уже совсем провонял, испортился, заплеснил и смердит. Да. Вот спрашивают, какой день революции? Я не сказал, сегодня 90 дней, как мы, так сказать, 3 месяца. Ну, потому что было 31 чисел, достаточно много. Поэтому вот так. И я думаю, что до 18 марта желательно 18 марта все, все закончить очень бы хотелось поэтому призываем всех избирателей забудьте, что вы избиратели не надо ходить на избирательные участки да? не надо нужно бойкотировать и бойкот это сейчас очень сильное оружие сильное оружие от нелегитимной власти. Кстати, про то, что вы избиратели только вспоминают, когда боятся бойкота. А так, какие же вы избиратели, если вас просто сосчитают как баранов, а результаты у них уже написаны. Да, даже в Древнем Риме, если вспомните, были некие такие пролетарии. Помните, кто такие пролетарии? Это те, кто не имел ничего, кроме детей. Они бесплатно мылись в римских банях, их кормили бесплатно в каждом патрицианском там, доме патрициев. Они получали какие-то ништяки во время назначения судей, а должность судей патриции покупали, да, но при этом судей... У очень хорошо судили. Почему? Потому что тот папа, который купил, может обидеться, если тот будет судить не по совести. И, и этого папу в Сенат не изберут. Потом скажут, ты судьи, каких мы купил. В Сенат мы тебя не избираем и так далее. Потом сам... Нейрон, хотя Батрициев там вешал, резал и все такое прочее, и перед этими пел песни, да, там, и декламировал стихи. Почему? Почему так заигрывали с пролетарием? Потому что они были электоратом, они были теми, кто голосует, они были жителями Рима, римлянами и могли голосовать. То есть, таким образом, это было их основное право, за которое... Все перед ними расшаркивались, говорили, делали им кул, хочешь не хочешь, потому что ну, нужна была народная любовь, и эту народную любовь покупали, и отсюда осталось, народ требует хлеба и зрелища. Кто такой этот народ? Вот эти, которые голосуют. Не тот народ, который, хрен знает, не рабы, никто. А вот эти, которые голосуют. Они требуют хлеба из речи. Ну, надо дать что Куда деваться понимаешь? И даже самые злобные римские императоры, такие как Калигула и Нейрон, все-таки расшаркивались перед ним. Ну, потом, конечно, Нейрон всех сжег в конце. Ну, на полный Нерон. Нейрон. Но это уже другая история. А вот... В Калининграде в здании суда задержали двух волонтеров штаба Навального, они пришли поддержать третьего, а их там задержали, потому что вот так, то есть без объяснений посадили, увезли в РУВД, я не знаю, что сейчас, продолжают их удерживать или нет, напишите, если их отпустят, то нам это интересно. «Когда вернешься из Галлии, переходите Рубикон». Да Рубикон-то мы уж давно перешли, что вы. Рубикон – это тот рубеж, который нельзя было переходить римской армии с оружием. То есть это являлось а, преступлением против Рима. И Цезарь, когда сказал «Алея ягдест», «Жеребий брошен», имея в виду, что назад дороги нет, что сейчас он переходит с вооруженными людьми вот эту границу, а с вооруженными можно было, с армией можно было перейти только во время триумфа, а никакого триумфа не было. Поэтому, если он переходит, все, он противопоставляет себя этому государству, которое он считал незаконным. Так что этот трубикон мы уже давным-давно перешли. Ну, что говорить, мы это путинское государство считаем незаконным, и этот трубикон перескочили уже давным-давно. Такие вот дела. И вот интересно, я прочитал твит, некий сталкер написал мысли, в общем-то, один в один. То, что я говорил в 2013 году, в 2014 году, в 2015 году, и почему-то ни до кого не доходило. И сейчас я вдруг увидел фактически цитату. Я понимаю, что он дошел сам, и очень этому рад, понимаешь? И вот он написал: да поймите же в конце концов, Плешивая опасен не тем, что крадет ваши деньги. У большинства их и не было никогда. Это гнида крадет самое дорогое время, а это будущее ваших детей, внуков. Помните об этом, дорогие мои, вы мои соотечественники, очень хорошо сказано. Тем более я говорю, что это настолько созвучно тому, что я говорил, что я воспринимаю это вообще как цитату. Я понимаю, что он дошел сам. Так что... И в зоопарке Патулы верблюд затащил пьяного в вольер мужчину и, значит, затоптал его на смерть. То есть, видите, вот даже верблюд, можно даже верблюда достать, а вот наш народ никак, вот Бога э, достает, достает своя шобла, и наш народ хуже верблюда, не может никак растоптать всю эту шоблу. И сегодня день сурка, а мы же забыли совсем, да? Почему-то везде фотографии Суркова. Я, я, я не знаю, у меня даже не ассоциируется. Да. День Сурка, ну что... 18 лет идет. У нас да, День Сурка, 18 лет, уж 19 год. Да. да. И в Московском зоопарке Сурки, значит, спят. Не просыпаются. В Питере тоже спят, то есть говорят, весна будет долго и Вот мне написали из Америки, Жень написал, что там тоже сурки, значит, спят, и значит, зима будет, по крайней мере, еще шесть недель. Ну, то есть я, я надеюсь, я надеюсь, что когда говорят, зима будет шесть недель, это имеется в виду режим путина помните как в этом убить дракона зима будет долгой ну все уж хорош уже долгой зимы там восемнадцать лет так что пора пора весну весну ожидать и значит э, так вот еще хотел сказать э, какие-то песни а ⁇ Пых, вот мне нравится имя ⁇ пых это кто придумал так вот тот так, то, наверное тот кто любит смотреть южный парк ⁇ Пых, там плотенчик такой был вот, и, и наркоман этот полотенчик был. Из Екатеринбурга предсказал раннюю и пасмурную весну, вот Ежи теперь еще предсказывает. Ну, будем надеяться, что будет в свое время, не раннее, не позднее, а нормальное, особенно политическое. Вот, а вот Вельвет пишет, абсолютно правильно Теслав сказал. Только он пишется «Путин пидорас, крадет время, мне 34 года, и я понимаю, что из моей жизни этот гондон уже вычеркнул 18 лет, и еще как минимум 6, а то и больше у меня и у моих детей украдет». Вот видишь, тоже ну, твои да. мысли созвучны с многими нашими соратниками. Путин возложил венок к вечному огню на Мамаевом кургане, и это рассматривать иначе как день сурка нельзя. Да, то есть вот каждый, каждый год, что делает Путин? возлагает венки, приносит соболезнования, может быть вот 18 лет назад его было нанять вот на эту должность, возлагающие, да, венки, соболезнования, платить какие-то ему нормальные деньги за это и все вот он бы выполнял вот эти же самые функции там. То есть он не улучшает жизнь россиян, не ведет страну к прогрессу, а он правильно делает одну и ту же работу. Ну да, это называется представительская работа да. такая, да, вот он Ходит там что-то харить, торгует А вот Жириновский Предложил переименовать Волгоград В Сталинград, и это уже день сурка Это был, да? даже референдум По этому поводу был, Ну правда не в путинское Время, да, то есть В путинское время никаких Референдумов не было, говорят, Жириновский Еще меня поминал там в Суев В этой в Госдуме В Госдуме поминал, говорил про революцию Что нам нельзя такое допускать Я не слышал, надо послушать интерес. Мне вот только что прямо перед эфиром сказали. Да, и Володин обязательно, ну, со своими скрепами, он так, он уже серьезно удался себя ломать такого умного, такого основательного. Важно бережно хранить память о Сталинградской битве, заявил Володин. Я напоминаю Вячеслав Викторовичу, я в свое время занимался вопросом как раз Сталинградской битвы и гибель фактической гибель Волжской Каспийской флотилии в то время 204 судна и корабля было затоплено они погибли, памяти об этом никакой на Волге нет, с Вячеславом Викторовичем когда он был вице-губернатором Саратова я на эту тему беседовал сделал запрос из Министерства обороны мне прислали места все где были затоплены списки всех, кто погиб и так далее как, как ни странно это все, все хранится представляешь, ну и на этом все все встало. А Больше зачем? никто вот, декларирует да вот можно говорить да? о памяти, о там о чем угодно, блядь. Так прелестно жить. Языком ворочать. Да. Да. Ну, понятно, да, что немецкие ворочать. Да. Да. Так что поди он и не помнит об этом. Если вдруг кто-то там смотрит, напомните, что такие сведения есть, и что мы об этом разговаривали, и стоило бы провести экспедицию, понырять, посмотреть, что там не подняли, еще чего где лежит, ну, установить памятные какие-то вешки, ну, и памятник, естественно, поставить погибшим. Есть один в Питере, но там совсем чуть-чуть это, это совсем, то есть в Питере, в Волгограде, это совсем не то. Так, и вот новые рекорды путинского правления обозначил чокнутый гарнист. Есть такой, такой очень хороший, я не знаю, человек или группа людей в Твиттере рассказывает, что в Краснодаре там фотографии есть, появился самый большой за всю историю правления путинского режима, антипутинский баннер описывающий основные характеристики президента Путина там был на целом там было написано главная характеристика очень так, крупно так хорошо и в общем-то все все довольны остались. Вот Белыха приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Вчера во время нашего эфира была такая информация. Я думаю, конечно, это будут обжаловать. Посмотрим, что это получится из этого. Но они торопились очень его судить до выборов, чтобы сказать, видите, с коррупцией. борьба с коррупцией. Я вот интересно, я говорю, чё Белых молчит, кому он деньги носил в Кремле? Вот было бы интересно послушать. А мы точно знаем фамилии этих людей. Очень хорошо, если бы они прозвучали. Так что вот такие дела. И так вот. Федеральная служба исполнения наказаний, значит, опять под судом, консервный завод э, в Энгельсе накрыли. Ну, еще давно сейчас вот. Э, началось рассмотрение уголовного дела. Ну, там, там, сменит, да, там был ботинок на 100, на 100 миллионов зеком не додали, а здесь консервов на 105 миллионов не додали, то есть так вот, по соточкам. Нормально. И в Калужской области опять школьник с ножом, ну правда, здесь только на одного одноклассника напал, не, не на всю школу, на одного только. Одноклассника. Не на Путин не нападается. Да, вот удивительно. При ангаре двухлетнюю девочку изъяли из семьи, живущей в землянке. Лишь никому в голову не пришло, а может быть лучше изъять землянку и дать квартиру, да. чем девочку-то изымать, может быть, так проще? Нет, оказывается, для них проще забрать ребенка, а семья пусть гниет в землянке. Уникальная совершенно ситуация. Жуть. Просто жуть. Вот. Особенно, когда вспоминаешь такие случаи, когда там у многодетной матери в Ростове, которая метлой метет, чтобы заработать денег, изымают детей, потому что она живет в коморке под лестницей. Ну, это, это ваши проблемы, что Но она живет. люди у вас как, живут тогда? Да? Это, это скотство. за Это вас расстреливать надо, а вы у них детей отбираете. Это как? Потомки? И ладно бы она там какая-то алкоголичка была, там что-то не справлялась со своими обязанностями, бабу вкалывает, как, как три мужика за детьми следит, они у нее детей забирают. Это как вообще? И вообще зачем ее дети-то им, я что-то не понимаю. А они такой античеловечные просто государство, они, по видимо, не могут по-другому. Да, людоедское. Просто, Это... да, уничтожают русский народ. Вот в Дагестане арестовали мужчину, который вызволил сына из ИГИЛ. Он вызволил сына, который был в Сирии в ИГИЛ, и его за это арестовали, за связь с ИГИЛ. Можете все перестать. А что Кадырова не арестовали? Он там полчища не вызволил из ИГИЛ и показывал нам по телевизору. Почему Кадыров не арестовывают? Мужика в Дагестане простого арестовали. Он ничего плохого никому не сделал. Наоборот, сделал хорошее даже вот у меня нет слов иногда, и вернее даже мыслей, логики не хватает, чтобы понять их даже. Да, и вот э, осудили, э, значит, тех чеченцев, которые. Э, в 2000 году, значит, там вот это, это, это, о, были подчиненными Шельмиля Басаева, и, значит, вот они у этой в бою высоты 776 в Чечне, против рота десантников принимали и за это их осудили. Все, конечно, хорошо. Вопрос: а что рядом с ними на скамье подсудимых не сидят э, кадыровские министры, депутаты, которые там и же там были, были да. А что они не сидят, я не понимаю. Они попали под амнистию, а эти почему не попали? Ну, как же не попал под амнистию этот, как премьер-министр Украины Яценюк, да, да, вот да, они находятся да, злостных да, боевиков-то где, яценю, а эти да. все в правительстве у Кадырова. Я даже были. вот не, не оспариваю то, что были они там или да. не были, ну, хотя, хотя был. 99% что их там и близко не было, понимаешь, 99% ну так же как и Яценюка. Понимаешь, ты правильно вот это вот это заметил. Мы даже это не оспариваем, мы говорим, почему а, разными линейками меряют, а? А вот можешь пояснить, Слава, Василий Петров пишет, расходы Центрального банка на санацию российских банков в 2017 году превысили полтора триллиона рублей. Да. Ничего себе. Ну, а там воруют. И при этом, конечно, и при этом говорят, верните. И при этом говорят, верните. Это агентство по страхованию вкладки, деньги верните. у них есть статистика? Хоть один банк, который они санировали, остался? Или они все равно все легли банки? То есть это санация мы в денег. Они какие-то банки забрали, провели так называемую санацию и как-то их оставили за собой в резерве, понимаешь? Там вот они, у них этот creo, два названия, сейчас вот они там соединяют эти банки, что-то там придумывают, Но ну, это, понимаешь, любое действие с банками приносит бабки им в карман, они поэтому будут Один бесконечно Пу -пу это делать. Один Путина худойский банк, а другой Путина это, да, как его? Ну да. Удмурский. Удмурский да. Обвиняемый в терроризме курсанта отправили на психологическую экспертизу. Не знают они, что с этим курсантом делать, представляешь, то есть э, жуть. Есть громадное желание ФСБшников его посадить, а сажать его не за что. И сейчас они голову компасируют до выборов. Для чего? То есть, если они белыха хотят до выборов у контрапути типа, посадить, то этого наоборот сажать до выборов никак нельзя. То есть нужно тянуть там экспертизы различные проводить и так далее. Представляешь, то есть, потому что ну, нельзя приговор выносить, потому что это абсолютно абсурдный приговор. Вообще абсурдное уголовное дело. Вообще ФСБ те дела, которые сейчас ведет, это абсолютно абсурдные уголовные дела. Это 37-й год в чистом виде. То есть вот, да, ну хуже, не хуже, но это 37-й год. То есть это на коленке выдумано и Э, Сделано из пальцев высосанной, людей били, что-то подбрасывали, люди в чем-то признались, кто-то и не признался даже, и все. Главное, и... цель одна, как в тридцать году была цель показать работу, на, на контрапупить побольше и сегодня. цель -то какой? Ведь смысл-то э, нейтральных людей, то есть берут -то не те, кто выступает да. против режима, а людей совершенно непричастных. Вот это мне непонятно. Какую цель-то они преследуют? Да... В Буряте обрушился мост под тяжестью 20-тонного тягача, как обычно. Вот нас еще спрашивают, почему нет этой, тут описания этой карточки на помощь политзаключенным вот мы как раз говорили о политзаключенных ну потому что карточки надо постоянно менять уже э, людей которым принадлежит эта карточка на них уже наехали так что это очень быстро случается и, и карточки могут блокировать поэтому сейчас вот получим новую э, и в понедельник ее покажем там пару-тройку дней поддержим и будет другая потому что э, ну эти все, как бы, платежные средства находятся в России, вы понимаете, как, насколько опасно в России э, даже собирать средства на э, помощь политзаключенным, их семьям, то есть я уж там не говорю на что-то, совершенно спокойно могут обвинить в чем угодно. Так, и да, цель пишет уничтожить всех людей с мозгом, да или заставить их уехать, или уничтожить, или в общем запугать так, чтобы они делали вид, что они дураки, их все устраивает. Вот провалился мост, я говорю, ну это классика в Бурятии, 20 тонн, поэтому когда говорят, что танки М1 Абрамс там, и Леопард 2 нам не страшны, я соглашаюсь полностью. С теми, кто, кто так говорит, у нас нет ни одного моста, по которому они могут проехать и не провалиться по всей России. Ну, сейчас им надо заявить Путину как достижение, что они так продумали такие ну, да. мосты. Что... Ну да. Ну, как тот фильм -то про мужика, про этот монах и ангел. Помнишь, когда царь-бачка там приезжает, а монахи говорят, что не, не нужно нам никаких тут дорог, потому что не дай бог по дорогам враг придет. Ну да, это я же продумываю. в этих у Сунзы или в стратегемах Где это написано-то, я уж не помню Про колокол Когда у Уэй Не имели дорог да, Им нужно было Захватить их И подарили колокол а так как колкол нельзя было туда провести, нужно было построить дорогу. Дорогу построили, и следом за колколом пришли войска. Ну, такое было, конечно. Ну, вот видите, Путин, наверное, тоже очень хорошо и, и там и Стратегемы читает. Поэтому дороги не делает с медведем. Говорит, ну а зачем? Вдруг войска противника придут. Ну, надо сказать, это, это шутка, конечно. Потому что если пойдут М1, Абрамс, они идут вместе с саперами которые тут же наводят мосты, Надует, понтоны, да, и мгновенно все это делается, им это не помеха. Вот Валера Валера пишет, а вы заметили, что мы перестали называть хуйлом других людей? А потому ну, что это слово появился хозяин. Хозяин, да, молодец, да. Слава, Кургинян запел против пыни. Ой, как хорошо-то. Надо же, бывает. А это крыса чувствует перемены. Это хорошо. Крысы бегут с тонущего корабля, значит. заднюю Чувствуют, кучу. что уже путь и конец. Нет, хороший признак. Да. Вот. Подмосковье опрокинул СССР с кислотой в ступени. Ну, бывает. Что. Братский автобус врезался в остановку. Мурманский маршрутка въехала в остановку. То есть, вот сейчас самое опасное место, имейте в виду, Вот посмотрите, я же не так просто это зачитываю. Вот смотрите, мы уже неделю читаем новости о том, что по России там-то, там-то, там-то снесли остановку. То есть, сейчас самое опасное место это не тротуар, это не дорога, это остановка. То есть, если у вас есть возможность не стоять на остановке, то не стойте. На ней лучше отойдите куда-нибудь, вон за столбик встаньте и стойте. Потому что вы видите, это реальная угроза. То есть каждый день там по 3, по 4, по 5 остановок сшибаются с человеческими жертвами. И это же не просто так. <coughs> вот. И москвич насмерть замерз э, по дороге в Архангельск. Но имеется в виду, что житель Москвы, что-то он ехал на машине, а потом его нашли в 6 километрах от машины. Ну, вот сейчас я думаю... Начнется волна замерзающих Потому что, во-первых, очень холодно А во-вторых, потому что этой волны еще этой зимой не было Ну так отдельные замерзали А вот чтобы массового такого не было Я думаю, что сейчас начнется это массово Ведь вот клиники в Перми рассказали о последствиях истории с селфи со вскрытием Ну люди делали вскрытие и делали одновременно селфи ну это дело вкуса, вот после всегда машут крыльями, кого-то увольняют, выгоняют вот в Пермской больнице документами пациентов подтирали жопу в туалете ну это тоже дело вкуса но, но здесь очень важно я бы сказал, чтобы в больнице документы хранились в электронном виде надо туалетную бумагу да, хотя бы иметь да, да ладно, бумаг, пусть документами подтираются да. Вот, если им по 7 тысяч зарплату платят и они и им хватает, они не выступают пусть подтираются документы ну, по крайней мере, все диагнозы должны быть в облаке, да, чтобы ничего не потерялось. Слава, вот вчера Конь Резникович падала, прогуливал, его не было, сегодня появился. Вот он пишет, баннер над входом на кладбище перед выборами. Не ленись, вставай, иди на выборы. День мертвеца, с всех надо зомбачить туда. Какую чушь несет Мальцев про остановки? Ну посмотрим, давай не будем заранее. Я думаю, что это человек, который недавно нас слушает, да, заранее не будем говорить, да, посмотрим насчет остановок. А ты особенно Ближайшие... оберегайся, да. Да, вот, потому, да. Что, Как бы доказательство именно да. тебя выберет э, проведение. Вот. В Москве бездомный пытался ограбить банк на 4 миллиона рублей. Ну или его, этого бездомного... Взяли, этого, так сказать, там постоянные попытки ограбления, нужно же как-то раскрывать преступление, первопопавшегося бича взял, холодно тебе, холодно, жрать хочешь, хочу, ну скажешь, что банк хотел, ограбить, мы тебе еще нальем, ну нормально, налили, все, там все подписал, уехал, там тепло. Кормят. А сегодня настолько хороший звук, что вот даже лишь написал Дмитрий Завьялов. Я не знаю, меня обычно не слышно было, я кричал. А сейчас Дмитрий Завьялов пишет: Станислав, смейтесь потише, кот пугается у него. То есть, ведь мы нам хорошо починили аппаратуру, надо бы теперь аккуратно. вообще не наладили. Ничего вообще не починили. Я говорил, что это системный сбой что связано с действием со стороны. Нужно все просто чистить от всяких вирусов и от всякой хрени, которая закидывается постоянно. Вот. И глав... вот эта самая веселая сегодня новость глава фонда возрождения христианских ценностей открыл стрельбу по коллегам. <смех> для, для, для... Да, возродил возродил <смех> христианские ценности, задержан он полицией. Ну, вот как-то он развлекался так, что стрелял в коллег вот, и угрожал им ножом бывает из травматического пистолета слава богу вот когда говорят что вы за свободное вращение оружия там туда-сюда вот такой вот глава христианских ценностей вдруг получит пистолет ну понимаете он же будет знать что не только глава христианских ценностей с пистолетом он этот глава христианских ценностей но и любой другой который абсолютно никаких ценностей нет, у него тоже ствол и поэтому как только черихнет его сразу же и завалит да, как бабочку на лету. Поэтому поверьте, глава христианских ценностей будет молчать, как партизаны даже не дернется. Поэтому так мир устроит. А вот пока он вооружен, все остальные как раз находятся в опасности. И Алиферуза выпустят из России. То есть, слава Богу, от того журналиста новой газеты его собираются освободить, выпустить из России. Я напоминаю, что у него там мама русская, да, отец узбек, и его там в Узбекистане пытали, и здесь Узбекистан дал всякие запросы, его уже хотели туда экстрадировать. Самое важное, что люди поднялись и средства массовой информации ну и как бы и запад тоже и поднялся против этого решения и вот его теперь ему предоставили право выехать в третью страну ну вот я не знаю какую он страну выберет но хотелось бы его на связь. Если кто-то имеет с ним связь, передайте, пусть свяжется, в общем к нам для ну, интернет-телевидения нужны, для нужны мне, да, корреспонденты, очень было бы хорошо с ним связаться, и мы ему окажем всякое, всяческое содействие в любой стране, вот. И я к чему хочу сказать, вот представляешь, вот этого... Алиферуза выпирают из России, он чем занимается, крыш кроет или там что-то шпаклюет, да, незаконно, незаконно. Вот те, кто это незаконно делает, их практически никого не трогает. А воровать это законно в России. Да. Да? А да. вот его корреспондента выпирают, потому что он самый главный враг режима. Представляешь, что он корреспондент, он там журналист, елки-палки. Так что, я говорю, милости просим, всякое содействие окажем. И вот в связи с предыдущей новостью хочу вспомнить, что сказал некто Харрис Йенсен. Да, но его путают с Нобелевским лауреатом Йенсеном, но это не Нобелевский лауреат, это, это сказал советник председателя социал-демократической рабочей партии Швеции и сказал он в тридцать втором году, представляете, и такие слова, и говоря относительно, конечно, Германии. Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда, уезжает цвет народа, интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся бизнесмены. Политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты. Это было сказано, как вы понимаете, как там, 85 лет назад, да, и человек смотрел как в воду. Ну, говорил он, конечно, про фашистскую Германию, но видишь, вот угадал и про нас. Так что понятно, что Алиферуза выпирают из России, им не нужны такие. У меня Алексей Белаев спрашивает, Стас, когда будет реф-панорама? Реф-панорама завтра будет в 19.00. Там, по-моему, должен висеть уже программа должна быть заявлена. Так, и вот.. Пишут везде, что подразделения Центрального военного округа проведены в полной боевой готовности. Интерфакс написал РБК, написали, ну, во-первых, советовал бы РБК и Интерфаксу специалистов набрать, потому что когда говорится о военном округе, ну, некорректно говорить о подразделениях. В составе войны округа есть соединение, и по его он, есть объединение. Да? То есть, поэтому это э, общевойсковое территориальное объединение. Поэтому говорить о том, что он там делится на какие-то подразделения, ну наверное, я говорю, это некорректно. Ну, может быть, и можно этим э, журналистам с позволения сказать. основ хорошего разогнали других, других, как Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет. Нет, так других журналистов нет, но а, и говорят, что это связано с учениями, конечно, связано с учением Центральный военный округ, это естественно тот самый военный округ, который максимально задействован в связи с народным плотным во время выборов, представляешь? То есть надо там все взроснуть, построить, проверить, как они будут голосовать, чтобы там никакого сбоя не было. Очень большая надежда на солдат. Кроме всего прочего, если э, народ э, сможет бойкотировать, и это будет очевидно, значит придется выгонять солдат, что-то э, заставлять их делать. Понимаешь, то есть очень важная такая тема. Посмотрим, чем это закончится. Так, и... Курсантам Ульяновского института гражданской авиации, которые этот satisfaction там танцевали, объявили выговор. То есть, видишь, и выгнать не могут, и никак не отреагировать не могут. Вот такое вот Соломоново решение. А -я -я -я. Да. То есть, если они что-то нарушили, он говорит, нарушили внутренний распорядок. Требования внутреннего распорядка ну, Какие требования пусть объяснят И как-то вот Я бы на месте курсантов обратился в суд И еще бы их потроллил Представляешь, какой, какая прелесть Еще бы суд там э, Выяснял Ну уже, я говорю, даже бабушки-старушки И балерины, и кто хочешь Уже станцевали satisfaction В поддержку этих курсантов Весело а вот педагог Макаренко, хорошая фамилия для педагога, да, он попросил денег у Медведева, сказал следующее, если вы помните, страна, значит, что в 16-м году зарплата осталась на уровне 2012 года, а страна прожила эти годы уже с двухзначной инфляцией. То есть уровень ее превысил 50%. Он еще не сказал, что... Э, да, помимо инфляции еще и рубль упал относительно доллара, что к инфляции почему-то не привязывают. То есть там инфляцию какую-то рисовали смешную такой. То есть он не относительно доллара, он как-то сам по себе себе, да? так что там уже не, не 50 процентов это это за одно 16 декабря 2014 года в два раза только хлопнулось все это уже 100 процентов поэтому вот и он в общем-то считает что После уплаты налогов остается 7211 рублей, а прожиточный минимум 10 тысяч рублей. и В общем-то, получается, что исполнение майских указов президента, цитата, который поставил задачу обеспечить благополучие граждан, успешно саботируется. Ну, то есть, так протролил он медведя, он же понимает, откуда рыба гниет. Что сделал медведев, как вы думаете, с этим Макаренко? Его уволили. То есть вот нормальный такой Ну решение. ладно, не посадили, да, а Могли бы да. вообще в Чечне бы застрелили, да и все, сказали бы террорист. А мог бы и бритвы полоснуть, да. как в том То анекдоте. Добрый... Да? добрый Медведев. Но а, еще раз напоминаю, что майский указы – это полная херня, что те учителя... 18-й год, он обозначен в майских указах. Учителя и врачи должны в 18 году Получать среднюю по России по зарплату. Где они ее получают среднюю? То есть среднюю-то они рисуют, Путин с Медведем, Такой у граждан нет средней. Она средняя возникает еще из того, что Сечин получает зарплату, Миллер получает зарплату, вся эта шобла, там зарплат по 5 миллионов в день – и эти получают какую-то смешную. Все, получается средние, там 38 тысяч, все очень хорошо. А, а здесь вот какие у них 38 тысяч у врачей-учителей? Там даже половины нет от этих денег. И вот в Мосгордуме предложили школьникам самим выращивать овощи для питания детей. Вот говорит, Там огороды хорошо создавать. Вот, представляешь, какая прелесть? А? Да? То есть они народ отлучили от государства, взяли все, ограбили в государстве, да, а вы едите а... да. Нет, я, я согласен абсолютно вот, э, с тем, что люди могут там сами прокормиться, сами питаться и так далее. Но а, тогда государство нам и не нужно. Зачем? Может быть, они тогда как-то съедут куда-то нахер там и все, и оставят нам все это. Мы будем сами прокормимся, будем питаться, жить, будем вот так, без ментов, без ГБшников, без всякой этой мрази будем жить еще лучше. Без да. налоговиков, без Путина. Но если они увидят, что мы можем прокормиться, то они придут и опять будут нас откладывать налогами. Да-да. Эти подонки нам жизни все равно не дадут? У нас только ну, выход один, революция. Конечно. Что нас не спасет? Избавляться от этих подонков. Единственное, Панфилова считает большой пакостью призывы к бойкоту выборов вне рамок закона. я не помню, кто она по образованию, какое-то такое смешное у нее образование, да, а я напоминаю, вот из их же, а, так сказать, произведений, если так можно выразиться, что реализация прав избирателя взаимосвязана с другими конституционными свободами и правами. То есть, а это свобода слова, да, ну, свобода слова у нас какая-то, свобода излагать свои мысли, да, свобода распространять информацию, свобода получать, свобода получать информацию. Поэтому как-то странно все это звучит. Вот я напоминаю статью 29 Конституцию. Каждому гарантирует свобода мыслей слова. Не допускается пропаганда, агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и, вражду, запрещается пропаганда социального, расового, национального религиозного и языкового превосходства. Это к этому относится? Это бойкот? Это пропаганда религиозного э, э, национального, там, языкового или расового превосходства? Нет. Тогда о чем речь? Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Да, вот как это? Она может толковать то, что какой-то зарегистрированный кандидат... И люди, которые работают из-под него, то есть они агитируют, они не по договору никак, просто используют свое активное избирательное право, да, вот они хотят голосовать за Пупкина, ну заодно за него агитируют. А те, которые не хотят таким образом использовать активное избирательное право, агитируют, давайте не пойдем голосовать за Пупкина, это нельзя. Где в Конституции написано, что это нельзя? Почему абсолютно неравные права? Почему кандидат А и его волонтеры могут призывать не голосовать за других кандидатов, кроме как за кандидата А? А люди остальные не могут призывать вообще ни за какого кандидата не голосовать. О чем речь? Вот где логика-то? С, как, с какой стати это верно? У меня аналогия родилась э, хорошая чтобы для понимания этой ситуации. Вот, например, есть у нас э, христиане верующие, католики, мусульмане, индусы, а есть э, э, атеисты. Получается, атеисты не имеют никаких прав по сравнению с верующими. Ну да. То есть, если ну, человек не верит ни во что, почему он э, э, становится вне закона? То есть, как сказано, каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Так и тут же ты да. имеешь право голосовать или не голосовать ни за кого. Да, и ты имеешь право агитировать, не голосовать ни за кого. Твое исходное право конституционное никто не, не может у тебя его отнять. На каком основании у тебя, тебя могут заставить отказаться от своих мыслей? Конституция, прямую, запрещает это. Песков извинился за агиционные высказывания в пользу Путина после замечаний ЦИК. Вот это фарисейство вообще Ой, жуткое, блин, блядь, жуткое. Да, там, вот, как, как, знаете, это очень похоже на анекдот про поручика Ржевского, который в жопу пьяный поручик заходит на бал с ночным горшком, снимает штаны, ставит горшок, садится, как сиронет! Все охеревшие смотрят, и достают папироска. с позволения дам закурю. Вот так и это, понимаешь? Вот по-другому я не могу. Какой-то фильм был еще. Вы меня, Ваше Величество, простите, но я вам скажу всю правду. Вы, Ваше Величество, великий человек. То есть не боится пропаганды. Каин 18, 18 это, да. И вот, и вот как раз Каин 18-й Путин и ездит. Да, и вот ЦИК заявил, что у Грудинина есть по два не до конца закрытых счета в, в Швейцарии в Австрии. Да какая херазинка? Не разница, до конца что? Штаны Да, штаны, да. да что есть у Грудинина? Байкот, неважно. Вообще не имеет значения, что за кандидаты, что у них есть, кто сколько украл, у кого какие дома. Вот там дома какие-то фотографии, домов Грудинина. Меня спрашивают, как вы ну, к этому Да пофигу. Я за бойкот. Мне вообще пофиг. Да. Даже если он не до конца обрезанный, нам нужно да. оценить. И в Роструде напомнили о длинных выходных. Которые будут 23 февраля и 8 марта. Зачем про них напоминать, чтобы люди понимали, что там сразу покупали, чтобы бухать и обхмеляться, что ли? Я не понимаю, зачем они напоминают -то. У них одни длинные выходные. Праздник каждый день, как это была передача. Праздник каждый день. Вот так у этих ребят. Фонд национального благосостояния в январе сократился на 23 миллиарда рублей и составил а, значит, 66 миллиардов долларов. 66 миллиардов долларов. Аборса, а 66 так. это символично. Да, <свят> это дьявольское. Просто абассас. Сегодня мы еще поговорим про символично. Все, последние 66 и все. То есть да. На финальную прямую вышли. Вот Вика Ройтер-Мальцев. «Я в восторге от самой себя. Потрясена своей гениальность». Очень хорошо. Это, это хорошее это состояние. Это состояние творчества. Вот творчество – это состояние самолюбования. Поэтому, кому знакомо это состояние творческое, тот понимает, что вот вы, наверное, что-то там выдали. Или стишок написали, картину нарисовали, пирог сделали, я не знаю, ребенка родили. там, Ну, все, что угодно. Но так и в Минком связи пообещали окончательно решить вопрос роуминга в течение полугода. Ну, а, да, после, а после. Да, после ну то есть вот они уже или больше решают этот вопрос и там с Бурхановичем никак не решат, Что? с другими там. Он... Пальцем грозят, говорят, мне нельзя, вы что? Да эти выборы провести. Да. Сейчас надо выборы. Нет, к выбору провести. Они я, к выборам по этот вопрос решили. Наоборот, сказали, вот видите, избиратели, это плюс. Значит, а значит, они... то выборы, а не избиратели. сделать есть... что-то для человека. Понятно, да. Но они так могли хоть кого-то на свою сторону привлечь. Чтобы Мальцев увидел сообщение, куда надо писать антиложь. Ну, сюда и пишите, я не знаю. Ты посмотри тогда, у тебя что-то идет он. Ну, сейчас вот напишите, и я увижу сообщение. Вы, вот. Набиулина назвала причину, приводящую краху банков. И. Знаешь, какая причина? Ну, Это, и есть там, В экономической причина. области и в правоохранительной лежит, да ну вот я бы сказал причин только две на самом деле жадность банкиров и жадность Путина все, вот нет другой причины то есть в банке мы приговорили еще в тринадцатом году, я помню, 15 числа программ, можете посмотреть. Я там говорю, что большая часть банков России будет уничтожена Центробанком. Тогда еще ни один банк они не хлопнули, они через месяц, только вот, первый банк, хлопнули. Я сказал, что они хлопнут все банки, которые не имеют отношения к Путину. То есть все соберут, почему? Потому что ну, банкиры жадные, они беспредельничают, конечно, а Путин еще жаднее их, поэтому он, естественно, у них отберет э, все, да, потому что, ну, как бы их ничто не защищать, никакой закон их не может защитить. А про причины, по-моему, Николай эту песню сочинил, первая причина, это ты, да, да, да. вторая, все твои. Да. И Собянин допустил возможность повышения цен на парковку в Москве. Недавно совсем он говорил о том, что цены будут снижаться и парковки многие будут бесплатные. А теперь говорит, ну допускаем там. Почему Но они день, начали? Да почему перед выбором начали это говорить? Про то, что роуминг через полгода, что цены. А? Не знаю, могли бы потерпеть до выборов. А вот Путин увидел возможность прибить цену на бензин. Жаль, вот никто не видит возможность Путину вдову, яйца да. он, говорит, Я, говорит, с ФАСом поговорю, с антимонопольным агентством. Может, прибьем эти цены -то на бензин? Представляешь? То есть он позвонит. Он говорит: я позвоню. Я, говорит, позвоню. В трамвай, да. В трамвай позвонит, да. И Путин дал совет рабочему РосТельмаша по поводу семьи. Это вообще жесть. Вот. О, что он сказал. Вы женаты? Нет. Я вам хочу дать хороший совет. Для хороший совет. Да, девушки, да, у вас такие красивые. Да, да, хорош. Мне хорош, что занимаетесь анализмом. Прямо по-ленински-то. Ну, Вот. И девушки у вас, такие красивые. Это, говорит, первое. А второе, вы не только женитесь, нужно сразу заводить ребенка, ребенка и сразу будете получать поддержку за рождение первого ребенка. А если будет второй, третий, у вас сразу ставка по ипотечному кредиту будет не больше 6% как... Нет. Это что такое? А дочкам своим он такие же советы дает. Вот до дочкам говорит ты выходи замуж, <как> первого сразу роди, там помощь будет, а потом ставь по ипотечным кредитам. И насчет э, помощи. Вы же помните, что про майские указы он также пел. Как будет все хорошо, а сейчас хрен. И а до этого, если вы все забыли, пели хорошо про нацпроекты. Вот нацпроект Реализуется, народ население будет вот косой коси, и вообще все умные будут, сытые и здоровые от хрена уши, На, проект медицина, мы знаем, что это такое, потом перешло в майские указы и перешло вот в такую вот елду, да, и, и, и образование проект тоже май, перешло в майский указ, то есть каждая реформа потом переходит в другую, более хорошую реформу, а потом переходит вот в такой и все. А потом выгоняют учителя э, Макаренко, потому что он про это сказал. Мальцев, чего ты добился? О, блядь. Да, того, что все знают, что Путин хуйло уже. Да, я добился главного. Я добился, что в России реально идет революция. И я, в общем-то, считаю большой своей заслугой то, что мы смогли каждому, в конце концов, что-то внушить и в голову вбить. И Россия, в конце концов, разделилась на три основных части. Первая часть – это те, которые очень жестко ненавидят Вову, готовы выносить его хоть хоть завтра. Другая часть – это которые, ну, они будут выносить. Но только когда начнут сильно выносить первые. И это самая большая часть. И третья маленькая часть, прослойка ватная, совершенно дебильная, которая говорит, нет, там надо что-то вот защищать. Ну как защищать, зачем защищать и чем, и кого они не знают. То есть они тоже в полных сомнениях. То есть враги в сомнениях. Друзья не имеют никаких сомнений. Это главное, чего мы добились. Еще есть четвертая часть. Это то говно, которое выносить надо еще. Путин да. со своими подельниками. Мальцев молодец, но слаб. Но вот Алекс 547. Если Алекс 547 сильнее... Приходи, ну, да. Помиримся. Приходи, да. Нет, зачем? Померяемся, да. А то мы тут видели очень много разных людей, там, революционеров, блять, которые потом спиздят денег немного и разбегаются. Мальцев, ну, не то, не то, Это вот таких мы видели. Слабый, сильный. Очень важно упереться рогом и двигаться до конца. И это главное. Все остальное пофигу. То есть люди разные бывают, слабые, сильные, очень сильные, очень слабые. И когда мы все вместе, мы снесем всех. И если мы не вместе, какой бы ни был Титан, в общем, Прометей, все равно ничего у него одного Понимаете, не получится. Да. Понимаете, поэтому... Вот, Путин разочаровался в российской промышленности и в народе еще. промышленность виноват народ херовый говорит, промышленность виновата Отмечу, вровать, быть, что тяжело, по итогам да. прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может. Ну, скоро вровать нечего уже будет, да, да, конечно, да. это вообще просто артист, конченный артист. Он, он сказал: ну, промышленный рост 1% мы всю шоблу собираем и уходим. Всех этих срост теха, этого урода, там, сам срос космоса, там отовсюду, всех собирают, собирает и да, все блевотины, и пошли топиться или там поехали на запад, но этого же он не говорит, он говорит, ну меня не устраивает народ, как тут промышленность развиваете, вы херово народ развиваете, промышленность. Путин пошутил об уходе в комбайнеры, бля, видишь как его прям надирает, надирает его, он там, что... После говорит, выборов, вот после 18 марта, говорит, пойду в комбайнеры. Видишь, там она... Здравствуй, Фрейд, работает это фигня. Про рабов на галерах он забыл, да. его ждут еще галеры, мы ему организуем. Да, лучше в шахтеры, конечно, лучше в шахтеры. Ну да, как в шахту северную, там она затоплена вместе с людьми, чтобы скрыть ну причину да. аварии. Вот и вот пусть ныряет туда. Да, и вот Путин пообещал посетить в феврале форум «Наставник-18» 2018, ну это обязательно, конечно, сразу же вспоминается, помнишь песню, у Лукьяненко была группа «Окно» Иван Ильич, помнишь, там Иван Ильич участник перестройки, он перестроил дачу под Москвой. Иван Ильич живет не напрягаясь. Иван Ильич наставник молодых, помнишь? И там был последний Иван Ильич Участник пятилетки, он осужден недавно на пять лет, но и в тюрьме, и в лагерной бригаде Иван Ильич наставник молодых. Вот так и Вова Путин, вечный наставник. Представляешь, вот он приедет, там так вот будет... С молодежью общаться, рассказывать, интересно послушать, рассказывать им, как надо как надо, Это, как сибири, как сибири, надо жить поразил. в будущем. Представляешь, человек, который не умеет кнопки на компьютере нажать, будет рассказывать этим, который его перегнали уже, я не знаю, на тысячелетия, даже не на век. Он будет рассказывать, как надо жить в будущем, обоссаться. Слав, можно анекдот вот да. рассказчика? Это вот, значит, на крышу кошки там сидят, и вдруг семья приехала, кота привезла с Сибирского, он вышел на крышу погулять первым. но они, ой, ой, кто? Ну и вот одну он позвал, ой, зашли за трубу там долго, все ждут. Она приходит, ее спрашиваю, ну как, что? Да, говорит, полчаса рассказывал, как Сибирь яйца отморозил. Можно? Вот и Путин рассказывает, как он умеет, все от него что-то ждут, а отчет не него ждать? Он же давно яйца отморозил. Да, голову себе отморозил. Да. Да. Отсидел, я думаю, в своей бухи Матвинко предложил создать Министерство одиночества. Вот тоже себе голову отсидела, это прям явно. То есть то она Министерство счастья предлагало создать, то Министерство одиночества. Матвинк, Вальк, знаешь, как будет нам счастье? вот ну, когда вы все сдохнете <смех> вот это будет там счастье, а лучше все вот погрузитесь, такие вот, на бы Гаминского красолова блядь, вот жизнь бы отдал за это, чтобы дали мне дудку выйти так, тут ту тут -ту -ту, эту дудку подудеть, чтобы эта падла вся сбежалась из Госдумы из Совета Федерации притащить их на какой-то корабль блядь, и утопить там всех вместе даже вместе с собой согласен, на представляешь вместе с Кузей там, на кузе их всех забыли Блин, да, на Кузю, затащите И всю шоблу затопить Знаете, какое счастье будет у народа Блин Почти 40% Россиян Поддержали Приравнивание сожительства к браку Ну, в общем-то, логично, То есть Люди жили в таких условиях, когда Ведение совместного хозяйства рассматривалась как брак, то есть с точки зрения наследственного права и так далее, то есть в советский период. Поэтому они сильно удивляются, что сейчас это. А не это так. ты рассказывали в чате. Мы видели там студент на пятом курсе говорит: а вот мы скоро тут с другом уже пять лет будем, как в одном сюжете же в комнате, их тоже. Объявят а вот когда медведев со своей там братьей э, встречались в алмате и это э, этого европейско азиатского экономического союза проводился меж э, и даже не прочитаю, как она называется -то. В общем, какая-то у них там э -э, сходняка очередной вот этого э -э, Евроазиатского э -э, экономического союза. И вот во время этого сходняка, когда рассматривалось постановление Белоруссии за номером 666, случилось в алма землетрясение. И Медведев сказал, что это знак Божий. То есть почуял, что это знак Божий, но он в шутку, говорят, сказал. Медведев, это не шутка. Да, что? Нет, нет, я этот, насчет Медведева все думаю. И вот он сказал, «А, что ты будешь говорить? Что, да? Нет, нет. И Медведев заявил о необходимости усиления кибербезопасности. Да, очень сильно они боятся. То есть компьютера, гаджета, я думаю, что Медведев прямо сейчас в резиновых перчатках гаджеты берет, там боится там что-то что темные очки, чтобы там что-то не вспыхнуло, там ему в мозг, в остаток мозга, да. Потому что все опасности они ждут именно оттуда. Испания экстрадировала российского программиста Левашова в США. Это вот как раз подтвердились слова, что там ЦРУшники бегают, ловят кого-то там по всему миру и так далее. Что-то я вот не видел, чтобы вот этих деток, кремлевских мечтателей, эти детки живут и в США, и в Англии, и в Швейцарии, и во Франции, в том числе, чтобы кто-то их куда-то экстрадировал. И чтобы кто-то их ловил. Директор ЦРУ объяснил встречу с шефами российских спецслужб. Он говорит, это рабочая встреча, мы так все время встречаемся, чтобы в нормальной обстановке жили граждане США. И вот перед, значит заявили о том, что перед переговорами США выявили из-под санкций глав спецслужб Российской вот Федерации. И, да. То есть, вначале они ввели, потом вывели, а теперь снова ввели. Я в Твиттере написал, это не санкции, а порно какой-то. Да, да, а второе, опять. это говорит, что при каждом введении они что-то добиваются от них, mm -hmm. от наших спецслужб. Потом еще, еще. То есть, по частям, видимо, Россию уничтожают. Да, и вот э, я вдруг посмотрел санкционные списки ни с того ни с сего, старые американские санкционные списки, которые были в 2014 году и в 2015 обновленные. А ты знаешь, Якунин там был. Ну, видимо, заслужил. Да, Вращение. Якунин был в этих списках. Отработал. Да, очень интересно. А вот... Э, Transparency International да, как это интернациональная прозрачность организации, да, потребовала, чтобы власти Великобритании проверили законность покупки недвижимости в Лондоне, которая принадлежит первому вице-премьеру Шувалову, тому самому, который собачек на самолете возит. Вот показываю квартиру, которую Шувалов купил в Лондоне. Да. Такая же, как наконец А да, вот такой, да, фонд. Борьбы с коррупцией опубликовал, да. Видите, какая замечательная квартирка. Ну, дворец, а не квартира вообще. Можно там детский дом целый держать. Вот, вот из землянки ты бы переселить. Ну, да, из землянки бы можно было переселить людей. И, и не зажужжали бы, да, и, и от Шувалова бы не, не убыло, да, сколько он там накрал. Mm -hmm. Купил, говорит, две квартиры в августе 2014 года за 14 миллиона фунтов стерлингов. То есть по тем временам Недорого. 687 mm -hmm. миллионов рублей на момент покупки. И объединил в одну квартирку, все, вот зачем ну, вице-премьеру России... Собачек-то куда размещать Квартира Скажите, в Лондоне, меня, а? Вопрос такой. Зачем? Нафига? Ну, хотя это риторический вопрос, понятно, для чего. Я напоминаю, что это тот самый Шувалов, у которого куча квартир в Москве, очень любит там почему-то квартиры, ну, не знает, куда деньги краденные вкладывать, вкладывает в квартиры. И... Это тот самый Шувалов, который предложил отказаться от термина «жилье эконом-класса» и ввести термин «стандартное жилье». То есть не лоховское, а стандартное. Ну, для лохов стандартное, а для Шувалова вот это стандартное, он не лох, да? И я, это тот самый Шувалов, который предлагал нам меньше потреблять продуктов, меньше электричества, и цитата, и я не знаю и вещи, к которым мы привыкли. Мне из этого больше понравилось, Потреб... вот блядь он, это точно. да, потреблять, И вот он... Интересно, к каким вещам кто привык, да, вот Шувалов привык собачку на самолете возить и не хочет от этого отказываться Квартирам в Лондоне, а другие люди привыкли на бутылку молока, деньги э, там какие-то экономить А он вот говорит, вам придется от этого отказаться, ну потому что что, Россию надо спасать, блядь Вот тоже, если не потреблять, если... Да... Минобороны РФ предложил США прекратить полеты разведчиков у границ России. Просто обосырся. Ну, представляете, такие вот. Говорит, слышите, аж там самолетик летает над нейтральными водами, вы это прекратите? Интерес как американцы Беспорядки должны как от, не, отнестись, рот открыть, сказать, а А почему мы не можем летать? Там, там где, в общем-то, разрешено летать всем. Уникальная совершенно вещь Просто, может, Минобороны не знает Как организуются полеты а Вот, ну тогда Стоит, наверное, поинтересоваться Вот американцы вооружат боевым лазером Второй корабль Я думаю, что они уже его вооружают Так что, видишь, уже вот э, Беспилотник Охотник за подводными лодками Два корабля с лазерами То есть это, Все это... совсем другой флот Потихонечку и США заподозрили Сирию в разработке химоружия ну, зачем же подозревать да, если когда, не очевидно, да. <сих> когда это очевидно и они его применяли уже и Турция осудила решение США наложить санкции на лидера движения Хамас вот так вот осудили и все тут а Путин при этом встретился с, а, а, значит, там, с Махмудом Аббасом в Сочи а, встретится 12 февраля, извиняюсь, встретится 12 февраля. Ну, интересно, о чем будут они говорить. Вначале поговорили с Нитаньяху, а теперь с Аббасом. Ну, наверное, будет говорить, ты там не шуми там. И вот в этой в связи с этим возникает очень интересная ситуация. Евреи бьют с арабами. И туда лезет Путин. Вот шииты бились с суннитами, Путин туда залез. Мы знаем, что мы получили с этого, в общем-то, один сплошной геморрой. Теперь Путин пытается всячески залезть сюда. Нам это нафига? Они еще сами между собой не разберутся. Вот когда решение палестинской проблемы, это там всего человечества, вопрос, нифига это не всего человечества, нечего туда лезть, зачем, а? что нам там делать? А как ты думаешь, вот он просто дурак или вот его кто-то туда затаскивает? Да нет, затаскивают, за он, он затаскивает. дурак, но его туда затаскивают, конечно, захопут, Тут туда... Логика должна же быть какая-то, Конечно. Од одного идиотизма маловато, даже да. себя вести? Такие вот дела, и здание Министерства обороны ДНР обстреляли из гранатомета, ну естественно они скажут, что это страшные укропы, хотя 100%, ну не сто, но 99% что это свои разборки там. Гранатометов там навалом, поэтому что не стрельнуть в здание, где там сидят те, кого ты не любишь, кто там делит как-то что-то не так. Монах Татаров. Вот. Мальцев, ты шиза. О, как у меня. И вот такую умность сказал монах Татаров. Вот я говорю, когда... Так, когда мэр, по, мэр поводу, мэр да, по поводу э, психического состояния другого человека, когда ты начинаешь его оценивать, ты имеешь в виду, что твое собственное психическое состояние может сильно измениться, очень сильно измениться, когда врачи тебя будут обследовать, ты скажи, я вот Мальцеву там как плохие слова сказала, поэтому вот по ночам ну, сплю херово. А даже вот в его названии уже противоречие, ну, Мон да. монах и татаров, у мусульманных нет монахов, ну, да. так же как мэр, мэр Лужков, <laughs> похоже, каких таких да. Лужков? Дадон вот рассказал о последствиях объединения Молдавии и Румынии. Говорит, будет гражданская война, с чего она будет, хера знает. Мы, говорит, государственники, вот этот Дадон государственник, мы, говорит, не допустим. Ну, Дадон он и есть Дадон. Вообще, ситуация какая? Молдавия, конечно же, будет объединена с Румынией. Конечно, будет объединена в рамках Европейского Союза все государства в Европе рано или поздно будут вместе существовать в едином союзе, Это совершенно однозначно другого пути нет и поэтому ну, Дадон он, он и есть Дадон да? а, вот. Мальцев что, за, потому что работал полицаем при Вове он что, ебанешься, ты кто-то, бакет лимона Мальцев работал в советской милиции и уволился оттуда в апреле 1989 года. В апреле 1989 -го года я уволился из милиции. Полицайя при ОВЕХНИЯ. Дурака. Что за дурак? ЕС решил бороться с Россией За счет присоединения балканских стран Вот, такие, вот такую вот информацию дают Но Это не борьба с Россией ЕС вообще насрать на Россию Поймите а У ЕС огромное количество других вопросов Кроме России Очень много ЕС пытается обеспечить свою собственную безопасность И экономическое развитие Как можно безопасность в Европе обеспечить Так, чтобы вся Европа была Евросоюзом и все. То есть, если все является единым целым, все это абсолютно безопасно. И экономически развиваются, есть экономические рычаги, экономические завязки, и все. Представьте, если бы сейчас при таком кризисе, который происходит в Каталонии, если бы Испания не была частью Европейского Союза, да, да чего хочешь, могло дойти. Одни страны бы это поддерживали, другие не поддерживали и так далее. Это могло бы дойти до войны в Европе. А здесь все нормально, ну там вот лупятся между полицией и демонстрантами, и в конце концов все решится по-любому и все. Никто не будет ни в кого пулять, никого бомбить и ракеты не будет кидать. Мальцев ты бы из ДНР, из гранатомета, а зачем? Я думаю, что то, из чего мы стреляем по ДНР, гораздо сильнее гранатомета. Мы пытаемся людям мозги немножко прополоскать. Там масса заблудившихся людей, которые встали на эту дорожку благодаря, в общем-то... Э Определенно мы уже говорили традициям русского народа, да, и вовремя их никто не остановил, вовремя они не посмотрели Мальцева да, и смотрели, может быть, Кургеняна, и в результате теперь они в заднюю им очень сложно включить. Я почему и говорил, что всегда нужно дать возможность людям включать заднюю чтобы они могли выйти из этого. Поэтому здесь, мне кажется, совсем другой должен быть грантамин. Тот, который прям в голову стреляет, чтобы там мозги перевернуть, чтобы люди думали по-другому, а так без кого-то побеждать. Так людей только имеет смысл уничтожать до конца и все. Это уже совсем другое. Совсем по-другому называется, когда людей до конца уничтожают. Надо договариваться, нужно людей воспитывать, нужно лечить тех, кто болен. Нужно э, давать какие-то коридоры, чтобы они могли выйти. Я имею в виду моральный коридор. Ну, а это ведь только крокодилы задом ходить не могут. Да? А с людьми можно договариваться, переубеждать. Евгений Мальц, не разбрасывайся с проклятиями, как бабка. Это не проклятие, это предупреждение. И я вот, многие мои зрители вам подтвердят, что они каждый раз выстреливают очень здорово. Вот именно в таких случаях. Понимаете, проклятие, это когда ты сам что-то говоришь, кого-то проклинаешь за что-то. Это не работает. Это не работает. Работает как айкидо. Вот тебе вкинули что-то, и вернул. Вот это работает мгновенно, вот просто на раз. Это, это уже пройдено. А так вот, если я попробую кого-то что-то проклясть, никогда в жизни у меня ничего не получится. Вот ты вот, про какое-то партизанское движение спрашивает. Не, не знаю ни про какое партизанское движение. Если оно есть, это очень хорошо. И в общем-то, дай бог здоровья всем партизанам и подпольщикам. Вот тут спрашивают, Слава, где великие революционеры Нимчимов и Зеленин? У них появилось заднее? То есть заднеприводное, что ли? Это у них надо спросить, где они. В Средиземном море у побережья Ливии утонули около 90 мигрантов. Вот ведь продолжается все это. Я говорю, он не спешит вмешиваться во всю эту... Историю. Каждый месяц сотни тысяч людей гибнут. То есть хуже, чем вот на тех войнах, откуда они бегут. Трясающая ситуация и как-то особо никто вмешиваться не спешит. В Каире полиция обнаружила фабрику донорских органов. Но тут вот говорят, что выкупали значит почки у людей. Но это хорошо, хоть выкупали. Я помню это единственное, наверное, визуальное подтверждение того, что забирают донорские органы у людей. Это вот где-то у меня даже я в Твиттере ретвитнул, хотя долго думал ретвитить или нет. Это в Китае там замороженные дети в ящиках, там жу, жу, это, тоже их воровали и морозили на органы. В общем-то. И вот здесь хоть у людей покупали органы. Ну, хотя, я думаю, что это сейчас. Как... Чё, о чем вилка и мордой стыка есть. Молодые ну, да, грибочки. Да. Так же и покупали. Да, Нет, это... понятно. Да. То есть, конечно, трансплантация. Ну, почку, почка, потом бери, хочешь, бери деньги. Нет, вообще сейчас замотим. Трансплантация органов, конечно, это на ранней вот этой стадии это ужасная вещь. То есть пока сейчас не придумали вариант, как их выращивать. Вернее, это уже придумано, но почему-то вложений нет никаких туда особых. Если будут хорошие хорошее будет финансирование, то естественно здесь Практика улучшения человека будет работать ну, с большей скоростью и силой, и, конечно, к этому надо стремиться. Сейчас, в общем-то, Россия могла быть впереди планеты всей, поскольку никто не занимается вещь, есть которыми никто не занимается, ну или занимаются какие-то частные фирмы, да, а здесь можно было бы, э вот, они все маска хотят обогнать, да вот можно было бы маска в области медицины обогнать бы 150 раз, потому что вот этим вопросом мало кто занимается на государственном уровне. Занимаются только какие-то частные структуры, фирмы и так далее. Они, может быть, хорошо финансируются, но все равно это не то. Шанка-Хай фургон въехал в толпу пешеходов, это уже, я говорю, постоянно происходит, и вот хорошие фотографии, это приехали... Южные у Коре... Северные корейцы приехали в Южную Корею на Олимпиаду. Вот так они выглядят. Да. В этих вот пальто. Представляешь, лица такие, как будто они идут не на Не, безображенный интеллект. Не, не они на расстрел mm -hmm. идут. А им же там промыли. Абратно нельзя без победы Да, все они... Там реально могут. Нет, ну тут им же сказали, кругом враги. Там у них среди них КГБшник, который там нюхает. Все они в этих пальто. Представляешь? Почему весь советский каждая советская страна вот, одевала своих граждан в такие пальто а вот почему я не понимаю откуда господи так сейчас надо И... а вот это вот интересно я не показал ну сейчас я покажу вот, да. По поводу олимпийцев, конечно, посмотрим, какие будут там победы у Северной Кореи. Ну, надо им подыграть, что ли, а то, не дай бог, не приедут не и назад, да. Да. Вот, хорошее, Хорошая фотография мне понравилась по поводу избирателей, голосующих. Очень хорошо кто-то протроллил, вот это не это, вот это... Счастливые Шувалова. избиратели голосуют за Путина. Так подожди, чуть это такое? Это а Шувалова квартира. Кстати, как... мы забыли еще сказать один момент про Шувалова. в комментарии был. О. Он же еще сказал: помнишь? Счастливые избиратели голосуют за Путина. У урны! У избирательные урны. Вот я говорю, я жил на улице. Названные именем моего друга Жени Григорьева, и там рядом находились элитные баки помойные. но ну, почему элитные? Потому что, ну, дом новый, там люди более менее обеспеченные живут. И вот туда выстраивалась очередь. Я впервые увидел очередь э, в, к мусорному баху. Это было, наверное, году в 10-м, в 11 не знаю, в 11-м. Что ты хотел сказать? А, я там прошувал и вычитал комментарий, мы забыли с тобой его выражение он объявил, что квартиры по 20 метров это смешно. Не, да, ну я же сказал, это, да, что он сказал, что эти эконом-класса, это нельзя называть квартирами. Надо, надо их называть там, как-то Блин, забыл, мы говорили уже. Я Шувалова не готов цитировать, целыми днями <с, с утра и до вечера, да. Старший сын Фидель Кастер покончил жизнь самоубийством, ему было 69 лет. Он был известным, значит, этим там, математиком и о, математиком, так, вернее, ядерным физиком, да известным ядерным физиком, а что-то ему сгрустнулось, покончил с собой. А Президент Боливии лишился пенсии из-за проблемы с документами. Надо было доставать а, Боливию. Бразилии, извиняюсь, Боливии. Что я про нашего дорогого Моралеса? Он, слава Богу, еще не на пенсии, еще действующий президент, а это Бразилии. теммер Мишель Теммер. Значит, вот, не представил органы а, доказательства Свои того, органы. что он жив. Надо представлять. И ему сказать, ну, ты умер, извини, да. Как будто если бы президент бывший умер, они бы не узнали. Очень курьезно, но. И вот самая хорошая новость, у нас плохие новости, самая хорошая новость. Джунгли Гватемалы обнаружили руины 60 тысяч построек заброшенного города Майя. Помните, мы как-то говорили про заброшенные города. Я говорил, что вот, вскоре наступит время, когда найдут Эльдорадо, ну или я имею в виду город, который считается там Эльдорадо. Видите, вот нашли в Гватемале шестьдесят тысяч построек. Это очень большой город Даже для Мая Это, просто наверное, самый большой Который есть, потому ну, что 60 тысяч построек. И это значит, в городе Как минимум там 300 тысяч человек Проживает, я думаю, больше Таких городов там Практически До 300 тысяч, в общем-то, известно да? И в Свердловской области Сгорел дом Ельцина в селе Басмановское сгорел дом, в котором родился Борис Ельцин. Ну, все, в общем круг, круг, круг замкнулся, да. Круг замкнулся. Так, да. Я думаю, это, это тоже положительное. Но, хотя там он был чей-то, и кто-то пострадал, ни за что, ни просто представляешь, то есть люди жили в этом доме, и все, он у них погорел, остались они бедными, без дома. Вот, значит... Да, надо ну вот сейчас прочитаем. «Корт, верный Мариночка, Слава Станислав. Доблый, добрый вечер. Денежка на революцию всем, кто за бойкот. Огромный привет. Привет. Очень хорошо. Большое спасибо. Я напоминаю, что а, те, а, значит, вот описание наших кошельков, оно изменилось под, а, значит, видео под нашим. И что смотрите на канале а, Народовластия и помогайте каналу Народовластия, потому что вы смотрите на зеркалах и помогайте зеркалам, я не против этого, но желательно было бы, конечно, помогать каналу «Народовластие». Юрий Музыкант, здравствуйте, Юрий Музыкант из Новосибирска за «Народовластие на революцию», спасибо большое. Татьяна, почему так много предложений на кредит и с огромными суммами «брать или не брать»? Сложный вопрос, давайте подумаем, разберемся. Предложений очень много. Нам на почту только каждый день десяток приходит предложений взять кредиты какие-то. Причем не только там российские, но и иностранные банки. Малифик, если нынешний Путин тройник, то это еще больше напоминает мне шахматную доску, где Путин – это ферзь, которого можно зам... может заменить любая пешка. Ну, естественно, на доске должен быть король. Хотя, главное убрать только короля. Ну, хотелось бы взять обоих. Ну, и ладьи заодно. Ну, и слонов можно. А еще коней. Да, хорошо. Наталья, в общем, копилку копеечка. Спасибо. Фил, врев общак. Спасибо, Фил. Кирилл из Зеленограда. Для хороших людей – Всем отличных выходных. Спасибо, Кирилл. Большое спасибо. И вот еще хотел прочитать тут в чате. Так вот. Человек пишет, я взял кредит, но мне не дают. Да. Путин – шарик из наперстков. Очень хорошо. Мне кажется, из пупка шарик, который выковыривает. Так. Веселый Роджер пишет, сейчас в окно смотрел, там баба пьяная нашла кошелек, видите, как хорошо. Где ваш программист? Недалеко от нас один программист, еще у нас на связи программисты, но надо больше, потому что мы не справляемся, нам нужно больше с точки зрения объема да, и качества потому что есть вещи где нужно, нужно сейчас творчество нужно придумать представляете это очень сложно то есть придумать то чего не было а вот владимир новосибирск или владимир новосипов Святослав, спасибо за историю Путина. 18.03.2018 поставлю автомобиль напротив избирательного участка с начала их работы. Включу видеорегистратор и подожду в ближайшем кафе до окончания работы. Очень здорово. Спасибо вам, Владимир. Только я не Святослав, а Станислав. Спасибо. Да. И завтра давайте встречаться будем. Завтра в это же время я выйду с программы ⁇ Рef-Панорама ⁇ пообщаемся. Пишет, у Мальцева много двойников. Вот, это, э, вот у Путина много двойников. Мальцев, слава Богу, один. Хотя у меня был случай, когда я видел собственного двойника. Был такой в жизни случай. Мы выбежали, чтобы догнать его. И не догнали. Причем у нас был человек 4-5. И все это видели. И я говорю, это кто? Мне говорят, ну ты. Какое мы видели. И, значит... Спрашивают, рифкоины – это криптовалюта. Рифкоины сейчас становятся криптовалютой. Сейчас как раз мы пишем. Я думаю, что в ближайшее время все напишем, завершим. Рифкоины будут криптовалютой. И я смогу вас с этим поздравить. так и вот смотрю четыре года, спасибо, слава, мой мозг стал работать. Ну, и если он стал работать, значит, он и до этого работал, да, потому что мозг такой инструмент, значит, до этого он прекрасно Нет, работал. Бывает, надо запустить, он прав, ты видишь, сколько. Не знаю. Еще Самое главное есть не мозг, а это уже все. И мы забыли, ты вот про программистов говорил, но особенно нам нужны те, кто разбирается в программе Метеор. Да. Метеор. Метеор программа, да. Мальчик, когда станете президентом, вы заведете двойника. На любой должность, которую бы я не занимал, я буду работать при включенной видеокамере весь рабочий день и при включенном микрофоне. Бессмысленно в таких условиях заводить двойника. Все, что я буду писать, я буду писать в соответствии с законом в интернете. Все телефонные разговоры будут открыты, я буду публиковать все в интернете автоматически. Они будут вести через интернет любое общение с представителями иностранных государств также будет только через э но открыто. Никаких там тайных по поводу террористов. Тайной встречи. Херня полная. Никаких тайн от своего народа. Народ должен знать все. У нас так получается. Народ а, не знает а, ничего. Все тайно. А, любое иностранное государство все эти тайны, как орешки, щелкает. Причем не просто щелкает. Тайны дают. А вот это вот такая тайна. Почитайте. А это вот такая. Так от кого же тайнет тайна это же получается от своего народа. Нет, мы не готовы создавать тайны от своего народа. Ну и заводить Мальцев и рад, что кривым стартером, кто работать не хочет. Ну да. Вот. И говорит, Роджер, хочу что-нибудь веселого э, затрахало все. Да, ну вот что можно сказать. Самое веселое. Это революция, и ее победа, и смена режима. Просто На... эйфория Да, и будет, знаете, какая эйфория, будет, знаете, как весело. Понятно, что потом, через несколько лет, люди начнут там котлетами плеваться, говорить, что ну, что-то там все, как вот сейчас в Норвегии, да, ну там. Все слишком, надо что-то там еще. Ну, чего еще, пусть они... Нет конца прогрессу. нужно всегда двигаться вперед. Да. Мальцев, пора спать. Ну, на этой положительной ноте вот пишет Путин, стучит по батарее. На этой положительной ноте мы закончим. Раз Путин стучит по батарее, значит, пойдемте отдыхать. Всем хороших выходных. Да, да здравствует революция. До свидания. До свидания.